ВСРФ получили на вооружение более 30 модернизированных танков Т-72П3. Представители «Уралвагонзавода» отчитались перед главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу о выполнении гособоронзаказа по поставке в российские войска танков Т-72П3 в рамках военной приемки. ВСРФ срф получили на вооружение более 30 модернизированных боевых машин. В новой версии конструктора значительно упростили работу технического персонала. Теперь Т-72Б3 имеет автоматическую систему диагностики и контроля. При этом легендарному танку сохранили его простоту и надежность в использовании, отметили уральские специалисты. Улучшенный Т-72Б3 ничем не уступает западным аналогам. Дни военной приемки проводятся Министерством обороны РФ с 2014 года. В ходе мероприятия представители оборонных предприятий отчитываются перед «Шойгу» о выполнении госконтрактов. Модификация Т-72П3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооруженными силами Российской Федерации танков нового поколения 14 Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б. С доведением некоторых параметров до уровня т 90 модернизация Т-72Б до уровня т 72 б 3 стоит 52 миллиона рублей в ценах 2013 года, из которых 30 миллионов рублей. Уходит на капитальный ремонт танка, оставшаяся сумма тратятся на приобретение новых приборов, выбранных заказчиком. На танк установлен многоканальный прицел НМС «Аснау», разработанный белорусским предприятием ОАО Пелинг и выпускающийся вологодским «АО ВОНС», в состав которого входит автомат сопровождения цели АСЦ и тепловизионный канал с камерой Талас кэт Кэт-НФС. Оставлен прицел at 1 комплекса 1А40 с танка Т-72Б, прицел командира танка представляющий собой модернизацию советского прицела ТК-3 с системой дубли ЭП второго поколения. Механик-водитель получил ночной бинокулярный прибор наблюдения ТВН-5. Орудие представляет собой 125-м блаткоствольную пушку 2А46-5 м с улучшенной баллистикой и ресурсом. Благодаря модернизации АС, появилась возможность использовать новые удлиненные бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1-дроп-2». Установлен метеодатчик и современный баллистический вычислитель, усовершенствован стабилизатор вооружения, введен автомат сопровождения цели, вследствие чего точность ведения огня значительно выросла по сравнению с базовой моделью. Зенитная пулеметная установка открытого типа осталась без изменений. Гусеничные траки, традиционные для семейства Т-72, заменены на новые с параллельным шарниром для улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения ресурса. В танк устанавливаются прошедшие капитальный ремонт четырехтактные V-образные 12-цилиндровые многотопливные дизельные двигатели с жидкостным охлаждением V84-1 мощностью 840 лошадиных сил